Всем добрый вечер, друзья. Сегодня я еще один проведу эфир. Недавно провела эфир с новым моим другом. Познакомилась через свои эфиры, через какие-то движения. В общем, сегодня наш эфир будет о том, что такое горизонтальные и вертикальные цели. И почему такие понятия, как COVID, как другие страшилки, которые идут на нас, <смех> сметают в земли тех, кто боится и дает возможность жить тем, кто живет в этих вертикальных целях. Также как психотерапевт расскажу вам, как можно договориться с собой, даже когда вы заболели, даже когда, не дай бог, что-то произошло когда совсем-совсем ситуация патовая и критическая. А вы, пожалуйста, будьте активны, задавайте вопросы и делайте свои знаки о том, что вам это интересно. Если это интересно, тогда поехали. Итак, что такое горизонтальные и вертикальные цели? Горизонтальные цели – это цели, которые закрывают наши потребности. Это цели, которые дают нам еду, кровь. Спасибо большое за то, что вы слышите меня и говорите, что вам это интересно. За ваши сердечки. Горизонтальные цели ⁇ это уровень нормы материальной жизни, в которой мы живем. Ну, например, у вас сейчас есть дом, квартира, машина. Или наоборот, у вас плохое жилище и у вас куча долгов. И вы думаете, как это закрыть. Как это быстрее закрыть, как увеличить доход, как закрыть кредиты, как ездить на море, отдыхать как... и так далее. Это материальные потребности. И вот второй пример. Есть люди, с которыми я работаю, и сейчас, и раньше работала, мой опыт уже более 20 лет, в онлайне уже 10 лет только как, как психодиагност, психотерапевт, коуч, наставник. Есть люди, у которых есть сон, есть люди, у которых есть дом, бизнес, у них э, все хорошо, они обеспечивают других своих родственников, помогают. Но ну, а у них есть депрессия или приближенное состояние депрессии, нет интереса жизни, и они тоже недовольны жизнью. Казалось бы, покрестности, потребности закрыты. Да? Вот, ну, закрыты потребности, горизонтальные цели. А что ж тогда человеку не хватает, что человек находится в унынии, ему неинтересно, его жизнь становится такой, не хочется делать, энергии нет. Что это значит? Вот это и называется отсутствие вертикальной цели. Вертикальная цель – это понятие «Ради чего? Зачем? Я это все делаю». Есть такое выражение интересное. Если вы знаете зачем, то вы всегда знаете, что делать. Да? Ну, например, <coughs> у вас на трассе, ну, у вас у кого-то, ну, допустим, у вас сломалась машина, и наступает уже вечер. Вот-вот наступит вечер, а вы находитесь между двумя городами. И сломалась машина, и вы понимаете, что плохая сотовая связь. Вы понимаете, что близкие, знакомые, друзья, там, которые могут помочь, или там, тех помощь, которая может приехать, тоже далеко. А может даже и связи опять же нет. Да? Представить такую ситуацию? Вы быстро найдете? Что делать? Вас включится ваш поисковичок. Потому что вы знаете, что вас может застать ночь. Вы будете стоять на трассе. Что могут проезжать какие-то машины, а у них могут быть какие-то люди. Ну, разные бывают люди, разные бывают машины. И вы находитесь на трассе. И пока вы дозвонитесь куда-то, да, то может уже и ночь придет, потому что пока только вечер. И тогда вы начинаете действовать. Выходите на трассу, пока светло, да? открываете, открываете сердце и с любовью посылаете людям запрос остановиться, вам помочь. Пробуйте дозвониться, вспоминайте, какие друзья у вас есть в этих городах. Я сейчас свой опыт просто рассказываю, как вы понимаете. Мы застряли между Николаевым и... И Одесса, помню, не помню. Да, где-то между где с Николаевым Одессой фильтр, воздушный фильтр забился, и машина тюк-тюк-тюк-тюк и стала. Хотя до этого все проверяли, все было правильно. Все было проверено, все было хорошо, но бывают ситуации, когда... И тут я вспомнила всех своих друзей, которых можно было дозвониться, которым можно было дозвониться и которые, конечно же, помогли мне справиться с задачей. То есть, к чему я? Когда вы <coughs>, чего-то хотите, и вы понимаете, зачем вам сейчас сделать некие действия, то вы, наверное, будете делать. Согласны? Кто согласен, пишите плюсик в чат. Ну, смотрите, если вы просто слушаете и ничего не делаете, я быстро закрою этот эфир и просто уйду заниматься своими делами. Я делаю это для того, чтобы вы, вам была польза. Если вам это не интересно, то, то, значит, я не буду это проводить. Вот. Ну, да, вижу, что интересно. Угу. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Угу. То же самое касается сегодняшних кризисов, сегодняшней ковида и пандемии. Вы видите, что происходит в мире. Нас зажимают все больше и больше. И людям все тяжелее работать офлайн. Сегодня поехал он постричься и говорит, моя мастер говорит, сегодня я работаю в Тихоря, потому что знаю, что могут оштрафовать. И я должна быть сама с паспортом ковидным, да? И людей обслуживать с паспортом ковидным. Вот что делать? Что человек делает? Конечно, она выкручивается, она, она ищет возможности, потому что знает, что надо заплатить надо налоги заплатить, да, и так далее, и так далее. Она ищет, а что же ей сделать, чтобы в конечном итоге э, заплатить налоги, потому что ковид ковидом, а платить налоги надо, правильно? Или работала еще одна девушка из Риги, которая говорит, все остановлено, и я не знаю, что делать, Мои, мой, наш бизнес еле только раскручиваться начал, тоже там Сера бьюти. Спасибо большое за ваши сердечки, угу, спасибо большое. Вот. И говорит, я не знаю, что делать. Я понимаю, что можно что-то в онлайне делать. Ну так и что вы ждете? Идите и делайте. Это что касается, как выкрутиться из ситуации, когда вы понимаете, что зажимают, и потребности закрывать нам уже труднее. Соответственно, нам нужно создавать такие условия, которые говорят зачем, ради чего. А теперь такой пример. Например, вы... Кто из вас когда-то заболевал какими-то серьезными болезнями и знаете, как там было хреново? Поставьте еничку в чат. Я вспоминаю случай, когда <къем> у меня был герпетический каротит. То есть глаз пропустили врачи, мои коллеги, да, работала сама в поликлинике, <къем> но как-то вот пропустили герпес и просто начали глушить, как будто это и, там, воспаление слизистой, а на самом деле заглушили э, вирус герпеса. И попала я в больницу со смазанной картиной клинической. Меня лечили антибиотиками, как сейчас лечат э, вирус, э, да? потому что вирус антибиотиками не лечится. Э, там нужно формировать иммунитет. Ну сейчас мы до этого дойдем. Так вот. Долечили до такой степени, что я чуть без глаза не осталась. Меня уже готовили к пересадке роговицы, и я ждала уже живой труп, который мне подходит, чтобы с него снять роговицу и мне пересадить. Ужас, да? Я не спала, я страдала, я переживала, я себе представить не могла, как это, а глаз потихоньку уходит и так далее. И знаете, что мне помогло? Мне помогло то, что я видела других людей, которые беспомощные и также страдают, как я. А то еще и хуже. Ну, по крайней мере, я думала, что им хуже. Я их просто поддерживала. Я просто включила, вспомнила, что я психолог. Я просто давала людям любовь, внимание, поддержку, комплименты. Однажды я увидела, как приехала, привезли женщину на повторную операцию. На, у нее отслойка роговицы. Я подумала, вот я сейчас жду роговицу, чтобы мне пересадили. А, а где гарантия, что эта роговица приживется? Я с ней пообщалась и, и поняла, что какое-то время у нее побыла эта роговица, но дальше она начала отслаиваться. Ну, чужеродное тело. И я задумалась, что надеяться мне на то, что у меня роговица спасет, пересаженная, сто процентов нет. Конечно, я... Конечно, я расстроилась, надежда пропала. Помните, у меня было видео «Не надейся, на, на надежду нечего рассчитывать, рассчитывай на себя». Помните? Кто читал, кто слушал мое видео надежду надо убивать». Да, надежду нельзя на надежду рассчитывать и верить в Бога, а, и там во что-то еще, при этом ничего не делать. Так вот, что я делала. Когда я поняла, что вряд ли меня спасет эта роговица, Потому что я до этого уже имела несколько пересадок. Таких вот там просто закрывали, чтобы мне язва не пробилась глаз полностью. Мне просто как бы останавливали пропадение язвы. А на самом деле ждали вот этой роговицы, чтобы пересадить. И я вот думала, что все-таки... И тут увидела эту женщину и поняла, что рассчитывать на эту роговицу не надо. Знаете, что мне помогло, что меня спасло? Меня спасло моя мечта. Я умела смотреть в будущее. Я уже знала, что то, о чем мы мечтаем, то, чего мы страстно хотим, помогает мозгу открыть туда дорогу наверх. Помогает открыть туда... Силы другие приходят. И вот... Я просто смирилась с тем, что у меня может не быть правого глаза, у меня будет просто бельмо. Я просто приняла это. И я перестала сильно хотеть туда. Я просто мечтала, например, я мечтала о том, чтобы сесть снова за руль. Я к тому времени купила машину, я пригнала ее из Югославии, я была в ООН во время войны, там была с медицинской миссией. И к тому времени у меня была машина. Я очень люблю автомобили. Ну, просто обожаю их. Но так как я была уже с проблемой со зрением, то я понимала, что я водить уже не смогу. И вот тут моя... Когда я поняла, что зрение мне могут не спасти, даже при всем, при том, что будет роговица, дождусь я ее, да, мою роговицу с... со светлыми глазами, светлыми волосами похожий человек должен где-то умереть, и должны где-то взять у него в анатонке эту роговицу. Я как представляла себе, у меня становилось но ну, я знала, что это меня может спасти, и я в это верила. Но тут, когда увидела вот эту женщину, у которой была отслойка роговицы, я поняла, что на это рассчитывать не стоит. И тогда я продолжала просто относиться к людям хорошо, поддерживать их. И я тогда продолжала мечтать, как я сажусь за руль своего автомобиля, Своего красного прыжо и снова еду. Тогда я представляла себя, как, как я учу вас в своих программах, правильно и грамотно хотеть и прокачивать свои мозги, свою, свои нейронные сети. Какие-то разные мы там имеем, да, там сейчас нейрографика, разные сегодня куча всяких моментов есть, которые помогают нам решить какие-то вопросы жизненные. Но. Мозги наши никто нам не поможет прокачать, пока вы сами не научитесь правильно и грамотно хотеть. У меня есть ученица, Людмила Исаева, которая готовит курс «Как вернуть, свою... как там? Как вернуть вторую молодость, используя грамотно свои мозги». Она уже зрелая женщина и очень такая оптимистка, такая прямо... Ну, поклон ей, если она меня слушает здесь, я не знаю, есть это она или нет. Так вот, благодаря вот управлению мозгами своими, вот так вот прям скажу, когда вы много хотите, когда вы правильно хотите, когда вы загружаете в мозг пищу, а пища для мозга это импульсы, которые мозг посылает. Тын-тын-тын-тын. И вы это делаете регулярно. Вы знаете, что сила мыслей, да, бессознательное может все. Вы это слышали, да? Кто это слышал, поставьте плюсик. И спасибо вам большое за вашу активность, вы такая классная аудитория, прям, я прям вас люблю, прям такие все активные, Му, прям молодцы. Так вот, когда вы правильно используете свои мозги, вы не только можете добавить силу, вы приключаете, во-первых, с фокус у вас включаются элементы гормоны, сейчас не буду вас грузить, какие гормоны, включаются в вашем организме, и вы запускаете элементы перепрограммирования своего мозга, перепрограммирования. И тогда, когда вы, допустим, настроены на то, что у вас, допустим, сейчас проблема какая-то, а вы в это время мечтаете, вы прям сладко мечтаете и запускаете вот с помощью мозга свои хотелки. И тогда, когда мозг живет в предвкушении это получить, все тело, гормоны, блин, перестраивается, понимаете? Именно поэтому, когда люди включают мозги, правильно их используют, вообще меняется вся структура. Гормоны, гормоны, гормоны по-другому работают. Ситуации, события происходят. Когда вы включаете правильно мозги, когда вы умеете мечтать. Переключайте фокус внимания с болезни, то, что вас беспокоит, ситуации, которая вас волнует, на то, что вас вдохновляет. Вы автоматически перестраиваете свой мозг, всю свою гормональную систему. Выздоровление идет, исцеление. Даже когда, не дай бог, человек заболел, вы можете договориться со своим телом и с каждой своей клеткой, чтобы исцелиться. Понимаете? Это вам самогипноз, это умение договориться с собой, как угодно называйте. Но когда вы это понимаете на уровне когнитивных своих способностей, как грамотный человек, вы можете с помощью правильных хотелок выздороветь. У людей останавливаются болезни, прекращаются. Люди перестают умирать когда у них так называемая сила мысли, спасибо большое за ваши сердечки, спасибо вам огромное, я вас люблю, то тогда автоматически происходят чудеса. А какие чудеса происходят? Смотрите, вы все знаете, что человек рожден по образу и подобию Божьему. Кто это знает? Поставьте плюсик в чат. Внутри у каждого из нас есть некоторые моменты, способности, которые мы не используем. Наши нейронные сети по результатам патологанатов, которые вскрывают наши черепушки, показывают, что закапсулированные, как провод смотанный, по которому должен был идти свет или тепло, а у человека когда его вскрывает его черепушку, нейронные сети закапсулированы просто вот в узлы, потому что человек ленится хотеть. Мозг стоит, самое инертное, что у нас есть в организме, это наш мозг. Именно поэтому у многих из вас, я точно знаю, откроется многое, когда вы включите мозги, <с doit> в хорошем смысле, начнете правильно мечтать, хотеть. Заболевания, которые возникают, вы тоже можете легко с ними справиться. Ну, например, я обещала технику, вначале даю, сейчас. Например, у вас что-то сейчас заболело. Или вы, не дай бог, подхватили современную болезнь, которая далеко не ковид. Услышьте меня. Далеко не ковид. Я не инфекционист, не вирусолог. Я просто человек, который имею медико-биологическое образование. И я знаю, что эта болезнь была давным-давно и всегда, так же как грипп. Только почему-то от гриппа было множество всяких прививок, и сейчас никаких болезней, кроме гриппа, нет. Кроме этого нового моднего, да? Но люди в это верят. людей выключено критическое мышление. Угу, понимаете, да? Они так поддаются зомбированию, потому что критическое мышление у них выключено. Вместо того, чтобы открыть YouTube, пока еще всех не позакрывали, биологов, вирусологов, докторов наук, которые реально показывают на пальцах, что страны, которые не вакцинировались, у них нет такой смертности, как сейчас, тех, которые вакцинировались. От чего это они вакцинировали? От вакцины или от страхования? Мы не знаем, что в этих вакцинах почему-то их бесплатно нам шуруют, да? Так вот, потому что у людей в головах в большинстве своем опилки, и живут они, спасибо большое, Ира, и живут эти люди тем, что их втыкают им в голову. Именно поэтому мозги запыляются информацией, которую люди не в состоянии критической мыслить. И поэтому, обещанная практика, если вы, не дай Бог, заболели, вы делаете все необходимое для того, чтобы поправить свое тело. Лечитесь тем, тем, тем. Неважно, это новомодняя болезнь или это другое, все равно вы лечитесь. Вы обнимаете свое тело и говорите, спасибо тебе, мое любимое родное тело, за то, что ты носишь меня по этой земле, за то, что даешь ты мне радость и удовольствие от этой жизни. Прошу тебя, уважаемое, бессознательное. А тело это есть бессознательное. Прошу тебя, моя дорогое, любимое бессознательное, эта клеточка, которая сейчас страдает. И мысленно представить те клеточки, которые страдают. Если у вас есть рентген, если у вас есть какой-то анализ, и вы можете это увидеть картинку, вы также можете сказать: Мое дорогое, любимое бессознательное, мое любимое тело, я прошу тебя, я буду тебя жалеть, любить, лелеять, я буду о тебе заботиться. Я хочу жить для того, чтобы чтобы быть счастливой самой или самому и дать пользу другим. Я обещаю тебе, любимое тело, что я буду пить воду, там, если вы не пьете воду, да? правильно питаться, мечтать, ходить, ходить в фурзал. То есть вы обещаете себе делать то, чего вы раньше не делали. Я обещаю тебе, мое любимое бессознательное, делать хорошие, добрые дела, быть счастливой сама или счастливым. И давать пользу другим. Таким образом, когда вы входите вот в этот резонанс с собой, с каждой клеткой, вы можете остановить любые болезни. Потому что у вас есть зачем. У вас есть вертикальная цель. Зачем? А вертикальная цель, которая отличается от горизонтальной, побелить, покрасить, пожрать, поспать, произвести подобных, это закрыть потребности. А когда у вас есть зачем, то вы понимаете, что что бы в этой жизни ни случилось, вы знаете, что в этот мир вы пришли для того, чтобы быть счастливым? Вы делаете то, что надо, и будь что будет. И вы слушаете, включаете критический ум и изучаете одну и ту же тему, пока не поймете, почему это происходит так. Как в консилиуме. Вы пошли к одному врачу, вам поставили диагноз, и вы поверили. А вы пойдете еще ко второму, к третьему, к четвертому, и окажется, того, той болезни нет. А почему люди верят одному? То же самое и здесь. Люди ведутся, как бараны. И это, этот баранизм от страха. Я не, у, не уделюсь, если это видео удалится. У меня видео были сделаны еще в прошлом году. Кто такой первый месяц после этого всего, когда началось. Я сразу поняла, что здесь вранье. Потому что начали пугать противочувными костюмами и так далее. Я изучала и в университете, и, и в академии вот эту всю вирусологию, и я прекрасно понимаю, что это бред, понимаете? Я не являюсь преподав... э, профессором, там инфекционистом или вирусологом, но я уже понимала, что это бред. Я понимала уже, что это информационно-психологическая операция, которая зомбирует людей. Поэтому те, которые понимают, что происходит, они не ленятся пойти изучить одну и ту же тему разных источников. Подумайте, почему бесконечно, бесплатно идет реклама, почему бесплатно вас пытаются ширнуть с какой-то радости. Вот онка уже есть решение вопроса, но почему-то на государственном уровне не допускается. Это нетрадиционная медицина. Люди, которые включают мозги и начинают делать, что надо, и будет, что будет, живут, живут вот этой миссией так называемой, они перестают вот в это верить, они живут счастливой жизнью. Они делают, творят, и поэтому ваша задача, как можно больше уходить от этого зомбирующего, зомбирующих информации. Ваша задача понимать, что вы делаете такого, чтобы здесь быть полезной себе и людям, чтобы ощущать свою радость и свое удовольствие от жизни. Поэтому вы можете с помощью ума, с помощью мозгов правильно и грамотно договориться с собой. Если вам не хватает, значит идите читайте специалистов, академиков. Наблюдайте, калибруйте. Я не помню фамилию доктора биологических наук, такой в очках, с кучерями и волосами. Э, все рассказывал, что это все там. А потом смотрю как-то на канале YouTube. Приехал он в Россию, э, из Америки, там где-то находился какое-то время, и говорит, да, лучше всего спутик, и глаза бегают. Комаровского посмотрите. Как он до хрипоты рассказывал, что это херня все, что это брехня. Сейчас он работает на власти уже кричит, что бабушек и больных диабетов надо догонять, платить им 5000 гривен, но надо их вакцинировать. Как? Вы включаете критические мозги. Но в любом случае, ребят, чтобы там ни было, гибкий элемент системы управляет системой. Воевать системой это значит, сами понимаете, это значит быть Дон Кихотом. Поэтому выключайте мозги и ищите, что вы можете сделать. Я лично знаю, что буду до последнего стоять на своем, но если меня догонят со шприцом, то я просто подготовлюсь. Я просто знаю, что нужно правильно питаться, пить воду и выгнать это через всю выделительную систему максимально. Понимаете, да, о чем я? То есть это крайний случай, если вас прижмут. Ну, опять же, это мой выбор. Каждый выбирает сам. Кто-то говорит, что ему это надо, кто-то там друг с другом воюет, ну, как всегда. Именно поэтому, друзья, когда у вас есть цель вертикальная, и вы знаете зачем, то вы ничего не боитесь. Вы делаете то, что надо. И будь что будет я вам очень благодарна за то что вы поддерживаете меня спасибо большое значит вам это интересно когда у вас есть четкая цель вы умеете мозги свои правильно настроить у вас много мечтаний мечт мечты желаний вы включаете мозги вы фокус переключаете на то что вы хотите а не на то что вам втюхивают потому что спокон веков Мозг человека, энергия мыслей была главной целью забрать эту энергию. Кто из вас слушал и знает эгрегор? Про эгрегоры слышали? Кто из вас слышал это? Поставьте плюсик. Так вот, вы своими мозгами, я, вы, любой из нас, мы эти мыслями своими, мы пополняем тот или иной эгрегор. Поэтому существуют сегодня какие-то общие медитации, какие-то молитвы. Я думаю, что это работает. Но каждый человек сам для себя должен определить. Или он баран и овца, и в это все верит, и боится, и сидит. Или же он ищет, а что я могу сделать такого хорошего, чтобы наполнить себя радостью и людям дать пользу. Вот тогда это можно назвать миссией. Вот тогда это можно назвать Вашим предназначением. Именно поэтому вертикальная цель – это когда вы не цепляетесь за своих детей, не обманываете себя, что ребенка там 20 лет надо держать дома, пока он учится. А этот ребенок сидит на вашей шее и <красно -плодисменты> грубит, хамит за ваш счет, учится, видите ли он. Сегодня дети могут зарабатывать 10 раз больше, чем родители. Потому что у них есть инструмент, вот тот, который сейчас у меня выступает перед вами, айфончик, да? У ваших детей уже наверняка есть айфоны, но они с ними просто в игры играют. А там деньги лежат. Сегодня изучи новую профессию и работай, и получай. А не сиди у мамы на шее и, и груби, и хами ей. Или папе. Поэтому э, это называется зачем? Зачем вы рожаете детей. Вот опять же, зачем вы родили? Чтобы решить свои вопросы? Я вам говорю это потому, что у меня был сын, я потеряла ему его, его. И я прекрасно понимаю, что я сейчас говорю. Зачем вы родили своих детей? Чтобы решать свои вопросы через них. Почему вы до сих пор ребенка не отдаете, не отправляете его в аси? Жалко. А может быть, не жалко, а может быть, вы эгоистично решаете свои вопросы? Поэтому вопрос миссии, зачем цели вертикальные и горизонтальные, которые сегодня я затронула в этом эфире, как договориться со своими клетками, со своим сознанием и сказать, договориться во время гипноза, договориться во время трансмедитации, договориться с собой, чтобы быть здоровыми, опять же, когда вы говорите своему телу «благодарю тебя, мое тело» и так далее, сегодня выше говорила, кому надо, послушайте, я прошу тебя там выздороветь, обещать им и так далее. Для чего? Для чего? Чтобы давать радость и пользу себе и другим людям. Это и есть миссия. Вот когда есть зачем, даже клетка перестает онко болеть. Или еще чем-то болеть. Клетка начинает выздоравливать, она слышит. Понимаете? Зачем? Ради чего? Именно поэтому вот сейчас на так называемое биологическое, не знаю, биологическое оружие или как его назвать, но я считаю, что сейчас идет естественный отбор. Когда сына выключила интернет, он вырос, стал гораздо больше меня зарабатывать. Ну вот, может быть, и так. А может быть, надо было, чтобы он в интернете зарабатывал. Сегодня ведь люди в интернете зарабатывают миллионы рублей и долларов. Тоже как вариант. Наташа, вы что, вы понимали? Поэтому зачем сегодня делают эту чистку, зачистку? Много людей... Лишних на планете. И не просто лишних, а те, которые живут инертные, они засоряют планету, они ничего не делают, они плачут, они стонут, они живут в страхе. Это с точки зрения глобального мышления, системного. И поэтому, на мой взгляд, как психофизиолог, я имею медикологическое образование, понимаю, как я, ну, то есть не первый день замужем, как говорится, понимаю, о чем говорю. Простыми словами вам скажу так. Когда. Человек знает, ради чего, зачем, он творит чудеса, он сам живет в радости, и другим дают радость. Когда человек не понимает, зачем, он живет в страхе, он распространяет негативную энергию, и идут заболевания, идут э, криминали, криминалитет всякий, потому что люди живут в, в хаосе, они не, негативные, они друг друга съедают, они, они там злятся, они там убивают друг друга, там от страха умирают. Вот вам биологическое оружие, вот вам естественный отбор как вот такие мысли но опять же я не претендую на это мои наблюдения как взрослой женщины специалиста профессионала в своем деле он сидел на моей шее поэтому отрубила интернет и он зашевелился это было где 18 лет а сейчас он зарабатывает в онлайн и офлайн. супер респект вам поклон вам до самой земли наталочка да и слава богу, что вы это вовремя сделали. Потому что если делать не вовремя, то еще и по голове можно такого сына получить. Я таких случаев знаю массу. Матерей бьют, убивают, потому что не дают им то, что они хотят. Да, молодец. Умничка. Поэтому, когда у вас есть вопрос зачем? Вот она зачем отрубила интернет? И злости, из там еще чего-то. Неважно. Но она это сделала. И получилось сейчас, что он работает и занимается тем, чем надо. Понимаете? Вот она понимала, зачем она родила. Она родила себе котика, собачку, которого будет держать на своей шее и воспитывать, а многие такие есть. Я когда потеряла сына, я себе думала, пусть бы он жил, как-то встретила там женщину колясочки, везет там, везет там, Инвалиды. Я думаю, ой, пусть бы он жил, я бы его хотя бы на колясочках, Вот такие вот были у меня. То есть что я делала? Человек пришел со своей программой в эту жизнь, он ушел. Вот ушел, когда вот пришло время. А я тут убивалась, и я-то пыталась все на себе притянуть. Ой, это же мой сын, это же я лучше бы его возила. А на самом деле он ушел, вот просто ушел. И поэтому, когда вы знаете, ради чего вы живете, кроме того, что для своих детей и, и внуков и, и там кому-то вы вообще живете, вспомните про себя, зачем вы пришли в этот мир. И мне сын своим уходом показал, что не только мне нужно привязываться к машине, к квартире, к сыну, к, род, к родственникам, что я себя и себя что-то представляю. И когда вы это поймете, вы отвяжетесь от своих привязок к деньгам, к сыну, к матери, к, к родственникам, к мужу. Вы просто вспомните, что вы сами по себе личность. Вы просто вспомните, что в вашем материальном теле вселилась душа, которая хочет, чтобы ваше тело что-то делало. Делало — это значит что-то хорошее и счастливое для себя. Это радоваться моменту, радоваться чаю, радоваться водичке, которая на голову льется, у кого-то этой водички нет. Не то, что нагреть, они там в кастрюльке нагревают, допустим, а вообще нет. Я помню, как я была на войне, мы одним литром, мы пытались помыть и голову, и помыться. Ну, были такие моменты в моей жизни. Поэтому я ценю, например, ту же воду, которая умываясь чистой зубы. Я благодарю, я привыкла, потому что я знаю, как без воды. Или, например, когда я чуть без зрения не осталась. Сейчас видите, какая я красивая, и глаз у меня на месте. Как я могу не благодарить эту жизнь? А ведь многие похоронили, вернули, вернулись из там какого-то проблемы и продолжают жить так, как они жили. Им все время напоминают им про это. А помни, живи, радуйся, для себя живи. А детей отпусти, живи, наслаждайся. Или мы при, при, прилипаем, к, к, ради мужчин живем. Мужчина такой помыкает, он тебе ни, ничего не покупает, он тебя вообще ни за что не держит, а ты терпишь, как терпила. А где здесь ты? Или ты не продаешь дорого, потому что ты терпила дома, ты жалеешь своих клиентов, я такая же, вы думаете, я другая. Я это постоянно прорабатываю и вам это выдаю. Если ты терпила, то ты будешь продавать за копейки свои продукты. Если ты хочешь больше, и, знаете, другие даже зарабатывают больше на подобное, как ты, то ты пойдешь к психологу, ты себе, любимый, заплатишь деньги, чтобы понимать, а как можно сделать по-другому, а что мне сделать, чтобы мне тоже платили, как тебе Новосельская, например. Или там другая там какая-то или другой, а что? О, как-то переживу, о, как-то перето, пере да ничего не будет, не рассосется. Спасибо большое. Ага, не нужно привязываться, да? Итак, друзья, спасибо, кто пришел, подсоединился. Сегодня у нас про горизонтальные, вертикальные цели. Сегодня у нас про зачем. Даже о том, как можно договориться со своим телом и выздороветь. Сегодня в этой программе, в этом эфире были такие моменты. Также я сегодня сказала о том, что когда у человека нет вертикальных целей, он как, он как стадо на пастбище, которое гонят на бойню. Если у человека нет цели, зачем? Ему все страшно. Я после вашей консультации начала продавать себя дороже. Спасибо вам огромное. Спасибо. Если вы написали уже отзыв, то я вам благодарна. Если не написали, сделайте коротенький там для сториса и выложите. Это вам тоже будет, вам вернется это сторица. Я всегда говорю, если вы что-то получили, умейте быть благодарными. Потому что благодарность – это самая большая сила. Вы благодарите, вы вспоминаете человеку, у которого вы учитесь, вы вспоминаете того, другого, эта коллаборация, она возвращается вам с тарицей. Потому что хочешь быть богатым, помоги богаче стать другим. Хочешь, чтобы тебя уважали, уважать других. И так далее. Это, это законы вот таких. «зачем?» Это законы силы. Спасибо вам большое, Наташ. Огромное вам тоже спасибо. Ну что, тема вертикальных и горизонтальных целей, тема, как договориться с собой, даже когда ты заболел, тема гипноза, самогипноза, если вам интересно, напишите здесь вопросы, и я проведу отдельную тему по гипнозу, самогипнозу, как говорится с собой, со своим телом, чем отличается медитация от самогипноза, что такое вообще медитация, что такое транс, и возможно, тоже будет для кого-то полезным, потому что у нас есть важные составляющие, смотрите, какие, у вас должно быть зачем, что вы делаете, почему для вас важно, у вас должна быть четкая целевая аудитория, если вы продаете свой продукт, если сейчас меня слушают психологи-коучи, у вас должна быть четкая программа, умение продавать. Вот все четко. Если на пути к этой четко, вы встречаетесь с какими-то какими усталостью, неприятностями, болями, у вас для этого есть самогипноз. Я это, кстати, даю тоже в своей программе. Поэтому, друзья, кто себя поймал где-то. Где-то кто-то запутался, у кого-то проблемы с деньгами, у кого-то проблемы с клиентами, у кого-то проблемы с родителями, у кого-то проблемы с детьми. Чувствуете, что сами не можете разобраться? Напомню. По самой самогипнозу. Хорошо. Напомните, если вы сами не справляетесь, не жлобитесь, не бойтесь, идите к специалистам. Сегодня есть возможность получить много бесплатного. Но за бесплатное бесплатит. Вот если вы ходите только по бесплатным и не платите, посмотрите фильм «Адвокат дьявола». Ой, кстати, дам своей группе «Адвокат дьявола». Посмотрите этот фильм. Вас это прям так откроет, потому что вы даете бесплатно, а люди ищут эту с фокусу, да, вот это вот, как это на русском языке, соблазн этот, и они попадают в неприятности. Поэтому, когда вы много даете бесплатного… А люди, которые, а вы берете бесплатно и не платите, ой, там, блин, там, там серьезные дела происходят. Поэтому, если возникают вопросы, не стесняйтесь, сидите Если не можете идти в программу, просто напишите кон четкий отзыв и идите, живите дальше. Ну, мало ли, не готовы, ну, мало ли, денег для себя жалко, ну, мало ли, полностью, там, там, мало ли, вам не нравится этот человек, но получили пользу. Рассчитались, отдали от благо и... И все. Но идти в бесплатные консультации, ну, я считаю, сегодня это благость какая-то. Потому что там по полочкам разберется, что сейчас, что нужно делать и что дальше делать. Еще у меня будет эфир. Не знаю, может быть, сегодня еще один эфир проведу. Про отношения с родителями. И что мы ожидаем от родителей. Если вам интересно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Я проведу его прямо сейчас, потому что впереди у меня много консультаций, работы, поездка, и я знаю, что я могу не успеть провести его. Сейчас пока в ударе, я проведу его сейчас эфир о том, чего ожидать от родителей и как на них правильно обижаться. Ну, тогда я сейчас прям проведу, сейчас этот эфир закрою. И проведу следующий. Ладно? Спасибо. На, можете писать в личку. Хочу диагностику. Или в Теплинке есть анкета и есть сайт для, на бесплатную консультацию. Кликайте и сразу попадаете. Лучше через сайт зайдите. Да, сейчас закрою этот эфир, проведу еще один. Угу, пока.